Добрый день, вот приехали в набережные Челны, за вот таким Камазиком, Евро-2, без мозгов, отличная машина, Ренат помог, все четко, приезжайте, мы вас ждем.